Добрый день, меня зовут Николай, мне 36 лет и по э, долгу своей работы мне приходится очень много летать. Э, Из-за этого недавно я изменил свои привычки, поменял привычки питания, стал заниматься больше спортом, но даже это э, через некоторое время привело к тому, что я стал замечать, что чего-то мне не хватает. Снова вернулась усталость, э, как, тяжелее, э, снова тяжело стал переносить перелеты, после них долго восстанавливался и в этот момент я задумался, действительно ли а, тот здоровый образ жизни как бы а, достаточен для того, чтобы соответствовать моему стилю а, жизни. А, я услышал про процедуру РБИ а, и как раз накануне длительных командировок решил ее пройти, получил первую процедуру, это было почти месяц назад. И сегодня я готов поделиться как бы впечатлениями, как сразу, как то, что я испытал сразу после процедуры, и теми впечатлениями, которые уже по прошествии месяца. У меня было несколько командировок, где-то около 15 перелетов, это разные страны Европы, обратно домой в Казахстан, опять вылет, там бывало даже через день. То есть очень активный такой режим. В день было там и три перелета какие-то дни. То есть, когда я влился в этот активный образ жизни, так сказать, я заметил, да, что я быстро устаю, тяжело восстанавливаюсь. Тогда я поменял свои привычки. Начало, и первое время это дало свой эффект. Да? То есть, э, легкость, э, э, там, легкая восстанавливаемость, у -у -у, прилив сил. Но через некоторое время вот этот тяжелый график рабочий все-таки дал себе знать. И тогда я задумался, да, как бы вредных привычек особых не имею. А, стараюсь, как говорится, питание здоровое вроде, сон там как-то контролируется, но прерывается, естественно, из-за того, что разные часовые пояса, и постоянно где-то я в поездках. И тогда я задумался, да, что же тогда еще мне может помочь. Первое ощущение после процедуры, э, такой прилив сил, я думал, ну ладно, сегодня... Она действует, посмотрим, что будет завтра. Но на следующий день я улетел, был довольно тяжелый перелет, потому что рейсы отменялись, менялись на другие, пришлось сделать крюк, потом были длительные встречи, это был как раз отчетный период, и наш он отчитывался перед высшим руководством, но к концу вечера на второй день я был снова полон сил, как бы даже вроде... Пора идти спать уже даже не по алматинскому времени, а по европейскому. Но, как говорится, хотелось что-то делать еще. А, окей. Я лег, думал, ладно, посмотрим, как утром. Утром наверняка будет тяж тяжелейшее как бы, состояние, потому что джетлак э, скажется на себе. А, утром проснулся до будильника, встал, сделал все, что запланировал с утра, пошел дальше на встречи, и вот это прод продолжалось как бы неделю. Я думаю, окей, ладно, неделю, может быть, ну, сейчас что-то будет. А, но это вторую неделю, третью неделю и так далее. То есть вот этот период командировок, последние как бы за несколько недель, он был такой, очень в возвышенном таком состоянии, как говорится, в энергии, энергетически таким наполненным. Вот это мне и очень помогло, и чувствовал себя, конечно, прекрасно. Из необычного отметил состояние сознания, да. А, а, такое ощущение, будто мозги их как бы прочистили, в том плане, что брали весь из, лишний шум. И осталось, легче стало концентрироваться, мысли стали какие-то более четкие, ушла нервозность, потому что в работе часто, да, как бы есть много проектов, есть много какой-то отчетности, и это все наваливается, и на думаешь, окей, я справлюсь, да, я разгребу, но на фоне всегда вот есть как именно шум. Тут стало все тихо, спокойно и ясно, вот такое пробужденное ясное состояние. И когда ты знаешь, что вот можешь сосредоточиться на этом деле, спокойно сделать следующее. Ты не переживаешь, что у тебя там через два часа что-то важное или это. Идешь как бы шаг за шагом, и дела удается даже лучше выполнять. На производительности работы это сказалось очень положительно. Я себя всегда тоже считал таким стрессоустойчивым человеком, да, поддающимся, но э, здесь, э, как бы, наверное, даже перестал бороться со стрессом. То есть это такое состояние, когда ты э, не знаю, просто заранее ты видишь всю ситуацию и не, не доводишь себя до стрессовых состояний. Ты идешь плавно, как бы сознанием, с таким полным ощущением как бы, процесса и потока. Поэтому можно описывать, да. То есть, эта процедура на, и на физическом плане, и на ментальном плане, она дала такое, как показала мне на, как бы, на уровень, на котором может действовать человеческое тело и сознание. Ожидания перевыполнены, я бы сказал. Потому что ожидания, конечно, были. Вот справиться, понять, почему снова вернулись джетлаги, да, и как бы как с ними все-таки бороться, какой вред себе все-таки наношу этими постоянными перелетами, смены часовых поясов. Почитал я даже про то, как говорится, состояние здоровья летчиков, как бы отчеты различные. Уже, конечно, несравнимо больше они летают, но появились вот эти мысли о том, что да, мне нравится очень моя работа, но какой вред она мне приносит? Здесь же я понял, что, можно соблюдать вот эту гармонию между активным образом жизни и состоянием как бы, таким здоровым. Я ожидал, что все-таки эффект будет краткосрочный, вот, и, но, процедура заряжает и на длительный период. То есть явно какие-то изменения как положительные, качественные, которые да, происходят в организме благодаря ей, и эффект сохраняется на довольно продолжительное время посоветовал эту процедуру всем, кто уже заметил какие-то, как говорится, проблемы со своим здоровьем, даже тем, кто считает себя здоровым, но с чья работа или деятельность связана с не совсем здоровыми как говорится, условиями труда, я бы тоже посоветовал пройти.